Сегодня на связи с вами Даниил, э, спикер клуба Elements Five. Сейчас пока давайте друг друга с вами поприветствуем. Как меня слышно, как меня видно. Внизу находится э, чат, с помощью которого вы можете со мной контактировать и задавать интересующие вопросы. Если слышно меня, отлично, поставьте, пожалуйста, десяточку. И будем с вами начинать нашу онлайн-встречу, нашу школу по маркетингу. Сегодня мы разберем много интересных фишек, много промоушенов от компании. И самое главное, поговорим о Милане, который вот-вот уже ожидает нас на днях, который мы целый месяц анонсировали, который целый месяц мы с вами ждали. И вот, наконец-то, крутые новости, крутые события от компании давайте еще друг друга поприветствуем напишите привет и город откуда вы откуда вы пришли сегодня на наш вебинар на нашу онлайн встречу вижу что ребята еще подключаются и, наверное многие многие сейчас заняты покупкой билетов и перелетов в милан это сто процентов сегодня уже много кто из моих знакомых которые участвуют так же, как и с вами, в, в Elements 5, полетели туда и уже в предвкушении новостей от компании. Так, давайте определим цель нашей встречи. Так, Анна Свинница, Украина, Она приветствую. Владимир с Одессы, приветствую, приветствую. Итак. Сегодняшняя наша цель встречи – это разобрать маркетинговую часть компании, разобрать промоушены, которые мы с вами как лидеры используем для продвижения, для продвижения своей структуры, для продвижения компаний. Также мы с вами поговорим о статистике, о Милане и сделаем на этом заключительные итоги. И в конце данной онлайн-встречи вы сможете задать мне любые интересующие вас вопросы, поэтому запишите их либо у себя в заметках, либо в блокноте, и в конце этой встречи мы с вами пообщаемся. Итак, первое, с чего хочу начать, это итоги октября. У компании более тысячи заявок на подарок были выполнены. Вы видите, как в чате люди с разных стран на разных языках делятся – своими подарками, кто-то кольцами, кто-то уже получает подвески с там И 43 страны подключились к компании Elements5, это говорит нам о масштабности, о международности этой компании, это важно понимать. Ну и, конечно же, пользователей онлайн-платформы уже стало 8 тысяч человек. То есть это тот бизнес, который растет с очень хорошей динамикой в 43 страны. Это не предел, я уверен, что через несколько месяцев мы увидим, все пять континентов, это очень круто. А пока что основные страны, которые подключились к компании, вы их можете наблюдать на слайде, но это многие страны Европы. Это Африка, это Азия, это Латинская Америка. И это очень и очень круто, потому что сотрудничество с компанией Elements 5 не имеет никаких границ. Также, кто... Давайте разберем, кто наша целевая аудитория. Друзья, те, кто еще не зарегистрирован в компании Elements 5, ссылочка на регистрацию находится в описании под этим видео. Обязательно проходите официальную регистрацию именно по той ссылке, которая находится в описании под этим видео. Напомню, что сейчас проходит акция. Если вы делаете покупку на 100 долларов, зарегистрировались сразу сделали покупку на 100 долларов вам приходит подарок стоимостью 1000 долларов полностью все почтовые э, расходы все почтовые издержки плюс упаковка полностью все это делает компания элемент 5 вы Просто прошли регистрацию, сделали покупку на 100 долларов и получили подарок стоимостью 1000 долларов. Это доказано, уже много отзывов положительных. Помимо этого всего, вы еще и получаете каждую неделю выплаты. Как сделать регистрацию? Как сделать первую покупку в Elements 5? Инструкции находятся в описании под этим видео. Также там вы найдете, как зарегистрировать Binance и получать помощь абсолютно каждому. И также много других вариантов ответов вы тоже найдете в описании под этим видео поэтому переходите прямо сейчас подписывайтесь на нас на наш телеграм если у вас вопросы остались пишите в комментариях прямо сейчас мы быстро отвечаем дохода, да? сейчас наверное это актуально для всех как никогда в мире творятся Э, нестабильные политические события, и сейчас нужно в первую очередь формировать свой постоянный источник дохода. Да, и очень важно для того, чтобы он был в стабильной валюте именно в долларе, да, в крипто долларе, даже, скажем так. Это могут быть также сетевые лидеры, то есть люди, у которых есть уже определенная аудитория, которые занимаются MLM бизнесом и готовы сразу начать с ними очень просто работать, потому что эти люди уже обучены, имеют определенный опыт, кто-то лучше, кто-то только на пути к этому. И с сетевыми лидерами очень выгодно и очень круто работать, они дают большие результаты практически сразу. Также это могут быть блогеры. Это люди, которые ведут какой-то, может быть, свой маленький блог, большой, а может быть, это будет блогер-миллионник. Это любой из этих людей может стать вашу команду и также заниматься продвижением бизнеса. И, конечно же, это клиенты ювелирных магазинов. То есть это такая основная аудитория людей, которые уже по факту готовы приобретать ювелирные изделия. Здесь же вы можете им предложить еще интересную кэшбэк-систему, и, соответственно, они станут, клиентами благодаря вам, что очень и очень круто. Вот такая вот целевая аудитория. Теперь давайте разберем, какие мы преимущества получаем. Друзья, те, кто еще не зарегистрирован в компанию Elements 5, ссылочка на регистрацию находится в описании под этим видео. Напомню, что регистрацию с любой страны, с любой точки земного шара нужно проходить именно официальную по Правильной ссылки. Такая ссылка находится в описании под этим видео. Проходите всегда регистрацию только по ней только по той ссылке, которую вы сейчас видите под этим видео. Сразу после регистрации важно сделать покупку на 100 долларов, после чего компания за свой счет, она полностью все оплачивает, вы вообще ничего не, не оплачиваете, ничего полностью, все почтовые расходы, упаковка, все остальные моменты, все оплачивает компания, дарит вам подарок стоимостью 1000 долларов в любую страну, куда вы укажете, подарок вам придет. То есть вы сразу уже на 900 долларов в плюсе. Помимо этого, вы каждую неделю будете еще на эти 100 долларов получать выплаты, что тоже немаловажно, то есть и подарок, и выплаты. Если у вас еще какие-то вопросы остались, Пишите в комментариях под этим видео, а также не забывайте сделать регистрацию на Binance по ссылке в описании для того, чтобы получать выплаты от Binance постоянно, тоже бесплатно. Поэтому регистрируйтесь именно по ссылке в описании на Binance и получайте выплаты абсолютно все. Все, друзья, вопросы остались, пишем в комментариях прямо сейчас. И не забывайте регистрироваться, подписываться на наш телеграм-канал и Проходить регистрацию в Элементс 5 и делать покупку, забирать подарок за 1000 долларов. И там люди разбирали темы, которые затрагивают весь наш жизненный путь, весь наш жизненный цикл. И также совершенно недавно в клубе Элементс 5 было разыграно VIP место в Милан. Стоимость этого места достигает около тысяч долларов. И партнер с ID номером 117 выиграл эту поездку и, конечно же, будет на днях уже в Милане. Завтра будем. Отлично, отлично, что готовитесь. Также, друзья, по реферальной программе, что мы здесь будем с вами получать? Давайте разберем. Основное преимущество здесь, то, что за каждую покупку, которую сделает ваш партнер, вы моментально получаете бонус. Это очень круто для тех, кто любит с утра встать, расписать свой день, выполнить несколько встреч, сделать несколько презентаций, возможно, вебинаров, и уже к вечеру у него готовый чек в личном кабинете. Также здесь идет выплата реферального гонорара каждый день. И это очень круто и удобно. Для активации некоторых рангов нужно сделать определенную покупку. Об этом мы с вами поговорим чуть позже. И самое-самое крутое это то, что товарооборот всей нашей структуры учитывается бесконечно. Давайте разбирать теперь по процентам. Под... Друзья, те, кто еще не зарегистрирован в компании Elements 5, напоминаю, что регистрацию нужно проходить только по официальной ссылке, которая находится в описании под этим видео. Это важно. Сразу после регистрации сделайте покупку на 100 долларов. Регистрацию и заработок в Elements 5, 5 вы можете делать с любой точки земного шара. Он подходит абсолютно всем. То есть вы делаете регистрацию по ссылке в описании. Далее делайте покупку на 100 долларов. Вам компания еженедельно платит выплаты соответственно суммы 100 долларов это сто процентов и помимо этого сейчас проходит акция кто сейчас сделает регистрацию по той ссылке что в описании и сразу сделает покупку на 100 долларов тот получает выплаты и помимо этого еще получает подарок стоимостью 1000 долларов, который придет к вам в любую страну, куда вы только укажете. Все расходы почтовые, все издержки, все оплачивает элемент 5. Поэтому вы получаете подарок абсолютно бесплатно. Как сделать регистрацию, как сделать первую покупку, все инструкции находятся в описании под этим видео. И не забудьте пройти регистрацию и завести себе Binance ссылочка тоже находится в описании, сделайте это обязательно, потому что сейчас Binance, все, кто регистрируется по той ссылке на Binance, получают э, деньги от Binance а тоже постоянно, поэтому, ребята, поторопитесь, это очень-очень важно, не забудьте подписаться на телеграм-канал, и, ребят, если у вас остались вопросы... Задавать их прямо сейчас в комментариях под этим видео, мы быстро отвечаем, очень быстро. Вы получаете разницу с его клиента, то есть 12 минус 5, итого 7% вы получите от его покупки. И так рассчитывается абсолютно вся ваша команда бесконечно. Это очень-очень большой плюс, потому что э, здесь можно строить сеть, очень круто можно строить сети, так как это линейный маркетинг, это самый простой, понятный и распространенный вид маркетинга. Очень удобный для лидеров. Также давайте перейдем к цифрам. А что мы с вами получим, когда достигнем сапфирового наставника? Этот вопрос, я думаю, интересует больше всего. Итак. Поднимаясь по карьерной лестнице и доходя до сапфирового наставника, на каждом ранге мы получаем те суммы, которые вы видите на слайде. Закрывая сапфирового наставника, вы получаете примерно с половиной тысяч долларов. Вот такие вот деньги можно зарабатывать за определенные действия в Elements 5, но это еще не все. Также у вас будет расти товарооборот у ваших людей, и у вас, конечно же, будет за это вознаграждение в виде премий, о которых я говорил ранее. Как они работают? У вас есть первый человек, он начал строить команду. Все, он автоматизирован и уже включился в работу. Вы пригласили второго партнера, вы пригласили третьего партнера. Это линейный маркетинг, здесь очень выгодно строить широкую свою первую линию, именно благодаря таким премиям. Сейчас разберем как. Вот у вас есть первые три человека, каждый из них делает э, товарооборот по 10 тысяч долларов. Соответственно, групповой ваш товарооборот составляет уже 30 тысяч долларов, и вы получаете премию от компании одну тысячу долларов. Если ваш четвертый, пятый, шестой партнер включился в работу, тогда... Вы за каждый его товарооборот будете получать 25% от основной премии. То есть за каждого человека еще плюс 250 долларов. Круто, друзья. Если вам нравятся такие премии, поставьте, пожалуйста, плюсики в чат. Сегодня будем тоже активно, тоже активно общаться. Вижу тут многих лидеров, многих умных, прекрасных лидеров, у которых все обязательно получится. Вижу плюсики. Супер, супер. Итак, когда ваш товарооборот у ваших трех людей достигнет по 100 тысяч долларов, и ваш групповой оборот будет 300 тысяч долларов, тогда вы уже получите премию дополнительно 10 тысяч долларов. И за то, что э, этот же оборот будут повторять ваша четвертая, пятая, шестая ветка, вы будете получать еще дополнительно по 2,5 тысячи долларов премии. Вот именно поэтому здесь очень выгодно и нужно строить свою первую линию. Ну и конечно, друзья, хочу вам напомнить о маленькой вещи. Те, кто еще не зарегистрирован в компании Elements Five, обязательно сделайте регистрацию прямо сейчас, потому что впереди очень много возможности здесь заработать очень много акций и очень много подарков для этого чтобы все это взять вы должны быть зарегистрированы зарегистрированы по официальной ссылке друзья официальная ссылка на регистрацию в компанию Elements5 которая подходит абсолютно всем странам неважно в какой вы живете стране ссылочка вам нужна именно официально ссылка находится в описании под этим видео это вот единственная та ссылка, которая самая лучшая по которой стоит пройти регистрацию в компанию Elements 5 поэтому прямо сейчас переходите в описание проходите регистрацию по ссылке под этим видео и сразу же желательно сделать покупку на 100$ что это вам дает вы еженедельно получаете выплаты от компании на ту сумму, которую вы проинвестировали в данном варианте 100 долларов. То есть каждую неделю вам капает выплаты. И сейчас проходит акция. Если вы прошли регистрацию по той ссылке, которая под этим видео и сделали покупку на 100 долларов, то компания вам дарит подарок стоимостью 1000 долларов. Более того, полностью все расходы, почтовые расходы и... Все остальные издержки, упаковки, все остальные моменты компания берет на себя. То есть она все оплачивает. Вам подарок приходит абсолютно бесплатно. Стоимость подарка 1000 долларов. Это факт, это доказано. Уже многие об этом знают. И с этим не поспоришь. Подарки очень дорогие и приходят и всем. И в Украину, и в Казахстан, и в Польшу, и в Турцию. Даже в Америке тоже получали. Поэтому, ребята, регистрируйтесь только по той ссылке, что в описании прямо сейчас проходите регистрацию по ссылке, да, сразу делайте покупку и получайте подарок и выплаты каждую неделю. Более того, как сделать регистрацию, как сделать покупку и что такое компания Elements 5, как здесь можно зарабатывать, все способы, все эти инструкции есть в описании под этим видео. Более того, вам есть еще один подарок, пройдите прямо сейчас регистрацию на Binance, по той ссылке, что в описании, и Binance вам будет еще давать денежную помощь постоянно. Поэтому, ребята, прямо сейчас переходим, регистрируем еще и Binance и забираем денежную помощь. Не забудьте подписаться на наш Телеграм, на наш YouTube канал Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях прямо сейчас. Мы быстро очень отвечаем. Все, друзья, регистрируемся на Elements 5 и зарабатываем. Я думаю, это того стоит. Уважать дальше в зал. Вам нужно э, ему сообщить свой промокод для того, чтобы он указал, потому что розыгрыши будут только по своим промокодам, по своим ID, и промоушен компании выглядит следующим образом. Кто пригласит более трех людей на это мероприятие, которые придут и его, соответственно, посетят в живом формате, тот будет участвовать в розыгрыше на пять мест. Это что касается лидеров и партнеров, которые уже есть в компании. Розыгрыш будет от 100 до 5 долларов. Что это будут за подарки, вы узнаете уже на самой презентации, на самом мероприятии. Далее, для гостей будет отдельный розыгрыш, и будут участвовать только те гости, у которых есть, соответственно, промокод. Вы сейчас можете взять итальянские паблики это могут быть чаты это могут быть инстаграм аккаунты и предложить жителям италии либо жителям европы прийти на это мероприятие именно так вы можете подключить к себе в команду иностранных партнеров и соответственно уже расширять свой горизонт команды далее поговорим давайте о заработке друзья для того чтобы начать зарабатывать в компании elements 5 и строить все вот эти акции вы должны прямо сейчас пройти регистрацию по ссылке в описании под этим видео это важно проходите регистрацию и сразу делайте покупку на 100 долларов и после чего вам компания уже сразу начинает платить каждую неделю выплаты и подарок стоимостью 1000 долларов вы тоже получаете все инструкции как сделать регистрацию как сделать покупку все есть в описании под этим видео и не забудьте зарегистрировать также себе еще и Binance, потому что та ссылка, которая в описании на Binance, она дает возможность получать еще с Binance помощь. Поэтому регистрируем прямо сейчас еще и Binance по той ссылке, что в описании. Друзья, элемент 5 лучший способ заработка, поэтому не упустите его. Регистрируемся по официальной ссылке из описания. Неважно с какой вы страны, с любой страны это можно сделать. Регистрируемся прямо сейчас, сделаем покупку. Забираем подарок стоимостью 1000 долларов. И получаем выплату каждую неделю. Все, друзья, давайте действовать прямо сейчас. Если есть вопросы, пишем в комментариях. 5 месяцев, то компания вознаградит нас еще одним бонусом. Он будет составлять 10% от суммы всех наших покупок. Теперь давайте разберем по цифрам, как это работает. Возьмем за основу октябрь. Вы сделали в октябре покупку на 100$. долларов. В ноябре, 1 ноября, вам пришел уже кэшбэк 30 долларов. Мы его видим во второй колонке. И вы решили участвовать в программе X2. Сделали покупку уже на 200 долларов. В декабре, 1 числа, мы получаем кэшбэк 30 долларов и 60 за ноябрь. То есть здесь я рассчитывал Moosunit с ежемесячным кэшбэком, для того, чтобы было понятно. Далее, в декабре уже на 400 долларов делаем покупку. Но в декабре мы получаем премию от компании 20% за нашу октябрьскую покупку. То есть в октябре сделали покупку на 100 долларов, мы получили 20 долларов премии. Соответственно, в январе сделали покупку на 800 долларов, кэшбэком получили 30 долларов за октябрь, 60 долларов за ноябрь, 120 долларов за декабрь и еще дополнительно 40 долларов за нашу ноябрьскую покупку. И таким образом мы участвовали с вами в программе 5 месяцев. Что мы будем с вами иметь на 1 апреля? Во-первых, у нас вырастет очень хорошо ежемесячный кэшбэк. Он будет составлять 1890 долларов. Это уже такой хороший доход, благодаря которому можно закрыть много своих базовых потребностей. И самый большой плюс, то что от всех наших, покупок мы еще 10 процентов дополнительно получим то есть в сумме мы потратили 6300 долларов и бонусом получили еще 630 долларов на 1 апреля и самое главное что мы с вами выстроили хороший ежемесячный доход 1890 долларов и на 1 апреля за период всей этой акции мы с вами уже получили 4950 долларов. То есть еще один месяц, и мы выходим на чистый доход, на чистый кэшбэк. Эта программа намного выгоднее и очень крутая, которую можно использовать и нужно рекомендовать ее своим партнерам. Теперь переходим к самому-самому вкусному, самому классному. Это подарки от компании. Все партнеры, которые сейчас только регистрируются в компании и делают покупку от 100 долларов и выше, получают подарок стоимостью 1000 долларов. Как вы видите, в прошлом месяце это было вот такое вот кольцо с Муассанитом. Условия были очень простые, это зарегистрироваться в компании, сделать покупку это может быть бриллиант, либо Моасанит на сумму от 100 долларов, и выше заполнить свою анкету, и с вами далее связывается менеджер, и вы по почте получаете ювелирное изделие с Моасанитом. Друзья, кто в прошлом месяце получал подарки, и либо получает сейчас в этом, поставьте, пожалуйста, десяточки в чат. И, конечно же, для тех, кто уже получил данные подарки, в этом месяце все получают подвеску с Moosanit. Те партнеры, которые снова хотят участвовать и получить этот подарок, им нужно сделать покупку X2 в ноябре. То есть если вы в прошлом месяце сделали покупку на 200 долларов, в этом месяце для получения подарка вам уже нужно сделать покупку на 400 долларов. И вас на почте будет ожидать Moosanit в один карат. Так, есть десяточки. Подарки топ. Да-да-да. Как это сделать технически, вы видите на слайде. В личном кабинете заходим, делаем с вами покупку. Сверху большая желтая кнопка «Подарок». Там заполняем анкету. Далее ждем связи с менеджером. Он вам перезвонит и подтвердит комфортный способ получения этой доставки. Так, а что входит в подарок, кроме кольца? А давайте мы с вами сейчас посмотрим ролик, который э, недавно снял партнер. Я... Как вы видели на, в ролике, то партнеры получают сертификат от компании, документы на само изделие, и, соответственно, атрибутику компании это блокнот и ручки. Но самое главное это красивая подвеска, которая может быть приятным подарком как для себя, так и для своих близких, родных, возможно, друзей, знакомых, девушки, для кого хотите. Далее. Давайте разберем. Те, кто еще не зарегистрирован в компании Elements 5, ребята, учитывайте тот момент, что вы должны пройти регистрацию прямо сейчас, потому что здесь места ограничены. Очень важный момент, регистрацию делайте только по официальной ссылке, которая находится в описании под этим видео. Мы перепроверили огромное количество ссылок и самое лучшее. Самая эффективная ссылка Находится в описании Прямо под этим видео Регистрируйтесь всегда по ней И передайте всем своим знакомым друзьям везде Вот эта ссылка очень важна Регистрируются люди пускай только по этой ссылке Это важно, потому что не повторяйте ошибок Наших, мы проверили много ссылок Это самая лучшая ссылка Теперь смотрите Почему выгодно сделать регистрацию Именно прямо сейчас Потому что после регистрации Если вы делаете покупку на 100 долларов А это желательно сделать Вы сделали покупку на 100 долларов это может сделать любой человек с любой страны с любой точки земного шара вы сделали покупку на 100 долларов и начинаете получать выплаты еженедельные от компании Elements. Five. То есть каждую неделю вам приходят выплаты с той суммы, которую вы проинвестировали. Вот почему я проинвестировал практически 4 долларов, чтобы сумма была больше. Не 100 долларов я проинвестировал, а почти 4 000. потому что с этой суммы мне приходят выплаты гораздо больше каждую неделю. И еще тот момент, о котором мало кто говорит, но это факт. Те, кто пройдет регистрацию по той ссылке, которая находится в описании, под этим видео и сразу сделать покупку даже на 100 долларов, вам приходит подарок стоимостью 1000 долларов. Подарок приходит в любое место, в любую страну, в любой уголок земного шара, куда вы укажете э, при оформлении кнопочки подарок, когда нажимаете, то, то есть только что, о чем мы с вами говорили. Поэтому, ребята, регистрируйтесь по ссылке в описании, делайте покупку на 100 долларов и получайте подарок. Абсолютно бесплатно. Все почтовые издержки, полностью все моменты по доставке, все оплачивает компания Elements 5. Если вам непонятно, как зарегистрироваться, не знаете, как сделать покупку и, собственно, что такое компания Elements 5, презентация ее. Все эти инструкции есть в описании под этим видео. И от меня есть маленький бонус. Все, кто сейчас пройдет в описании под это видео и зарегистрируется на Binance, Именно по той ссылке, которая есть на Binance, вот сейчас она есть в описании по той ссылке, будет получать еще денежную помощь от Binance, поэтому не тратим время. Прямо сейчас проходим, регистрируемся на Binance и получаем еще денежную помощь там. Не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, на наш YouTube канал Если есть вопросы, пишите в комментариях. Ну и обязательно сделайте прямо сейчас регистрацию, покупку и забирайте подарок, потому что количество подарков ограничено. Поторопитесь. Это можно сделать с любой точки земного шара. Важно сделать регистрацию прямо сейчас. Застолбите себе место и заберите эти подарки. Nah. Также комментарии пишите в техподдержку, всегда помогают. Супер. А давайте теперь поговорим про ошибки новичков, с которыми сталкиваются люди, и особенно в Elements 5, которые не нужно допускать. Во-первых, это отдавать своих людей в глубину команды. Мы знаем, что линейный маркетинг, в нем очень важно строить первую линию, особенно для того, чтобы забирать все свои премии, да, так вы будете больше зарабатывать. Если вы отдаете своего человека в... под своего знакомого, под своего друга, либо под своего лидера, это очень большая ошибка, и вы теряете потенциального предпринимателя. Объясню почему так. Вы установили с человеком уже контакт. так я вернулся на связь вы установили с человеком определенный контакт ему уже комфортно с вами общаться поэтому если вы его передаете другому человеку ему нужно заново с ним знакомиться возможно у них могут не сложиться отношения поэтому лучше всего регистрировать всех людей под себя по своей ссылке также очень распространенная ошибка – это покупка товара на маленькую сумму, и я знаю таких людей, которые сделали покупку всего лишь на 100 долларов и предлагают другим предпринимателям сделать покупку на 10 тысяч долларов. Да, это в априоле практически невозможно, потому что ваш партнер всегда спросит у вас, а на какую сумму вы, собственно, сделали покупку. И когда он увидит, что вы сделали покупку всего лишь на 100 долларов, а ему предлагаете на 10 тысяч долларов, у него в голове сложится диссонанс, и он немножко не поймет этот момент. Также одна из ошибок – это стартовать самостоятельно. Это люди, которые пытаются придумывать велосипед, которые могут нажать не на ту кнопку, и всегда я вам рекомендую работать в команде и по всем вопросам обращаться как минимум к техническую поддержку, а в лучшем случае обязательно к своему спонсору, либо к спонсору вашего спонсора. Также очень большая ошибка – это не приходить на наши онлайн-встречи, потому что здесь всегда самая интересная, самая актуальная информация, и здесь в прямом эфире мы с вами можем ее обсудить. Также, кто ведет социальные сети, ошибка является ведение социальных сетей без э, лица и голоса. Да? Мы, может быть, в, вы натыкались в Инстаграме, либо в Фейсбуке на аккаунты, где есть только информация о компании. Да? Или э, есть, допустим, женщина, она печет торты, у нее там несколько подписчиков, там 100-200 иногда, и она делает выпечку то уровень доверия будет намного больше к социальной страничке где есть человек с лицом озвучивает свои действия либо ведет и фотографируется с тем чем он занимается так устроена человеческая психология в интернете также вести контент только о компании очень быстро надоест многим вашим подписчикам поэтому разнообразьте его различными идеями да, как вести инстаграм и социальные сети вы можете найти в гугле об этом уже есть масса информации также останавливаются после первого отказа и мы все прекрасно понимаем что мы работаем в сетевом маркетинге и он построен на успешных сделках и на сделках которые дают нам опыт да, проще говоря отказах и именно на отказах строится наш бизнес и каждый отказ все больше и больше, нас приближает к нашему одному, двум, 10 миллионам долларов, нашим целям, которые мы поставили сделать в компании Elements Fire. Ну и на завершение, эта установка, я знаю, лучше всех, то есть такие люди, которые не открыты к новой информации, не пробуют что-то новое, соответственно, они себя самостоятельно ограничивают и ограничивают себя от своих желаний, от своих целей. Ну и последнее, контент на фоне ковра. Э, в этом я имел в виду, что э, если вы ведете контент, старайтесь вести его качественно, красиво. И если у вас будет там контент, к примеру, где-нибудь в лесу на постоянной основе, на дровах, либо на фоне старого ковра, понятное дело, что э, у вас будет низкая конверсия среди клиентов в социальных сетях. Это основные ошибки. Есть, конечно же, еще. Мы сможем их с вами обсудить немножко. Друзья, те, кто еще не зарегистрирован в компании Element5, рекомендую сделать регистрацию прямо сейчас. Почему так? Потому что если вы делаете регистрацию прямо сейчас. По официальной ссылке именно та которая находится в описании под этим видео это важно делайте регистрацию только по той ссылке которая сейчас в описании под этим видео мы перепроверили много ссылок и эта ссылка самая лучшая сто процентов для всех стран поэтому сделайте регистрацию далее после регистрации покупку на 100 долларов вы начинаете получать сразу выплаты каждую неделю и что немаловажно в связи с тем, что вы сделали регистрацию по правильной ссылке, вам приходит еще подарок стоимостью 1000 долларов. Все почтовые расходы, все почтовые издержки компания оплачивает полностью. Поэтому вы получаете подарок абсолютно бесплатно в любую страну, в любую часть земного шара, куда вы укажете, как сделать регистрацию. И как сделать покупку, все инструкции тоже есть в описании. От меня лично подарок перейдите в описание, сделайте регистрацию на Binance, там есть ссылка, и получайте помощь еще от Binance. Поэтому очень важно зарегистрировать Binance именно по той ссылке, которая в описании. И будет вам приходить помощь. Поторопитесь. Если у вас еще остались какие-то вопросы, задавайте их прямо сейчас. В комментариях мы готовы ответить, готовы помочь. Не забудьте подписаться на телеграм-канал, на наш youtube канал И, ребята, сделайте регистрацию обязательно сейчас на элемент 5 покупку и возьмите все призы и получайте выплату. Это действительно достойный способ заработка, как считаете вы? Онлайн личный бренд. Но э, ассоциация вас с предпринимательством всегда даст вам большое преимущество. Поэтому личный бренд играет очень важную роль. Ну и напоследок берите по максимуму. Уже на этих выходных будет мероприятия, поэтому хочу, чтобы вы дали мне обратную связь по этому вебинару. Если у вас остались вопросы, пишите сейчас их в комментарии здесь внизу. Если было все понятно, поставьте, пожалуйста, десяточки в чат. И, конечно же, друзья, я всем желаю прекрасных выходных. У каждого будет возможность Наблюдать за компанией, за Миланом в прямом эфире, поэтому обязательно подпишитесь на все социальные сети для того, чтобы в своем городе, если вы не полетели, наблюдать за тем, что происходит и быть в курсе самых масштабных, самых крутых обновлений в Elements 5. Так, десяточки есть. Супер, супер. Так, друзья, ну, значит, будем заканчивать нашу онлайн-встречу. Я думаю, что она была для многих полезна. Если подытожить, мы разобрали с вами маркетинг. Мы разобрали несколько видов дохода именно для лидеров, которые могут двигаться по карьерной лестнице, и разобрали, сколько, на каком ранге на старте вы будете зарабатывать. Также мы с вами разобрали несколько промоушенов, и сейчас осталось уже очень-очень мало времени, поэтому вам лучше всего взять социальные сети в руки и пригласить как можно больше людей на мероприятие в Милане. И также от Анастасии вопрос, в чат-клуб еще можно пропасть? Конечно, конечно, у вас э, сумма ваших покупок э, должна составлять более... Тысячи долларов, тогда вы автоматически можете попасть в клуб с помощью э, технической поддержки. Напишите в личном кабинете, и она вам вышлет приглашение. Также по поводу иностранцев для Виктора, э, используйте хэштеги «Бизнес Италии», используйте хэштеги Travel Italy да, через переводчик, э, таким партизанским способом. Это поможет вам сейчас так как в Италии происходит такое мероприятие, пригласить можно больше людей туда. В будущем компания будет делать еще мероприятие. Это отличный способ, находясь в своей стране, подключать иностранные структуры, иностранных лидеров. А в каких соцсетях? Я рекомендую использовать Facebook в первую очередь. Также можете использовать WhatsApp-чаты, включайте фантазию, Виктор. Можно найти, к примеру, агентство по путешествиям. Да? У них обязательно есть чаты, где они выставляют различные мероприятия у себя в стране. да И вы найдите просто чаты, связанные с Миланом, с поездками, и спешитесь, познакомьтесь с людьми, которые сейчас там находятся. Так, в сентябре есть на 200. Насколько мне еще необходимо совершить? Вам нужно совершить покупку еще на 800 долларов. Если я могу ошибаться, да, задайте этот вопрос. Также в технической поддержке она вам поможет. Друзья, тогда на этом будем заканчивать наш прекрасный вебинар. Всем хороших выходных. Следите за новостями, подписывайтесь на социальные сети компаний и встретимся с вами уже на следующей неделе с обновленными новостями. Мне самому очень интересно, что будет на мероприятии в Милане. Я завершаю нашу конференцию. Всем пока-пока. Друзья, те, кто еще не зарегистрирован в компании «Элементсфайв», Прошу вас очень внимательно к этому серьезно отнестись. Зарегистрируйтесь прямо сейчас, потому что места здесь ограничены. Обязательно прямо сейчас пройдите официальную регистрацию по ссылке под этим видео. Это очень важно. Регистрация должна быть сделана только по ссылке под этим видео, потому что мы перепроверили огромное количество ссылок и очень много было мошеннических. Поэтому ссылка абсолютно для всех стран. Неважно, в какой стране вы живете, самая лучшая ссылка это та, которая находится в описании под этим видео. Обязательно пройдите регистрацию прямо сейчас, это раз, и сразу же сделайте покупку на 100 долларов. Что это вам дает? Это правильно работает алгоритм, усиленно это одно, и ту сумму, которую вы проинвестировали, с этой суммы вы будете получать еженедельные выплаты, а также, чем хорошо еще та ссылка, по которой вы регистрируетесь, потому что именно... По этой ссылке вы будете получать еще подарок стоимостью 1000 долларов, то есть сразу, как только вы сделали регистрацию, сразу сделали покупку на 100 долларов, вам выплаты приходят еженедельно, постоянно и, ребята, вы получаете подарок от компании стоимостью 1000 долларов, более того. Ту страну, какую вы укажете в своем кабинете, туда вам подарки придет. Америка, Америка. Украина, Украина. Казахстан, Казахстан. Любая страна. Польша, Турция, Испания, Италия. Любая страна. Поэтому, ребята, не тратим время. Подарки действительно очень дорогие. И минимальный подарок 1000 долларов все почтовые издержки почтовые все пересылки компания оплачивает то есть вы получаете подарок абсолютно бесплатно стоимостью 1000 долларов при том что вы проинвестировали всего лишь 100 долларов я же лично проинвестировал практически четыре тысячи долларов почему для того чтобы получить выплаты каждую неделю получать увеличенные то есть я буду получать выплаты не со 100 долларов а 4000 вот в чем суть Поэтому я решил сделать сразу покупку на 4000, хотя тоже подарок одинаковый, что мне придет, что вам придет, одинаковый стоимостью 1000 долларов. Ребята, как сделать регистрацию? И как сделать покупку в элемент 5 и все остальные инструкции есть в описании под этим видео не игнорируем смотрим разбираемся также что такое собственно компания элемент 5 все есть в описании тоже инструкция имеется от меня лично вам подарок ребята пройдите в описание и зарегистрируйте прямо сейчас себе новый binance вот с нуля именно по той ссылке которая есть в описании регистрируйте binance именно по той ссылке для того чтобы получать помощь от binance денежную помощь вы будете получать абсолютно бесплатно, неважно где вы живете, регистрируйтесь обязательно по ссылке на Binance. Это важно. Новый Binance, получайте выплаты, поэтому делать это прямо сейчас не игнорируйте. Друзья, если у вас еще какие-то вопросы остались, пишите прямо сейчас в комментариях под этим видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал, на наш, и на наш YouTube канал От души желаю вам мирного неба над головой, крепкого здоровья, позитива. И помните о том, что здесь мы действительно заработаем. Мое лично субъективное мнение, у нас каждый принимает решение сам, но я лично считаю, что... В компании element 5 сейчас лучшее время зарабатывать. Таких компаний, как сейчас, как и Elements 5, просто нету. Поэтому не игнорируем, зарабатываем прямо сейчас, ребята, это того стоит. Все ссылки в описании. Проходим регистрацию, делаем покупку и забираем дорогие подарки и выплаты каждую неделю. Ставим лайк, ребята, подписываемся на канал.